Это все у одного человека? Если это все у одного человека и на фоне алкоголизма, то здесь важно, хочет ли человек избавиться от алкоголизма. Если вы через запятую пишете разную патологию у разных людей, но ну, я так воспринимаю вас, Николай, что это у одного человека. Значит, программу очистки начните, я даже не буду здесь сильно по каждой э, ткани как бы, проходить. Начните с программы очистки. Э, даже еще мельче скажу, начните с Виаргонов 1.21, недели 2-3, может быть месяц. И на этом фоне э, вы будете смотреть, как состояние человека. Можете постепенно добавлять пятый виаргон. Здесь все будут нужны из программы очистки. Абсолютно все. Но с алкоголизмом заниматься флуоревитами это очень неблагодарное будет дело, потому что сами знаете, что это из области наркомании алкоголизм, поэтому человек должен принять решение сам избавиться. Хочу избавиться, тогда уже и помогать флуоревиты будут замечательно. А если это решение не принято, то то виаргонами не справится.